приветствую всех любителей видеоигр решил продолжить прохождение игры сил не знаю посмотрим что будет дальше в принципе как фишка прикольно так фонарь а как там сушу а хорошо просто чуть-чуть подзабыл как в целом управлять персонажем так они меня уже напрягают Ух ты, они могут телепортироваться Так, а есть друг друга таким способом? Могут? Ага, то есть если что-то мешает, они не будут использовать. Хорошо. Но то есть получается... Подожди. Блин, а это же крутая фишка. Так, это понятно. Я думаю, они нападать не будут. Надеюсь, по крайней мере, на это. Да куда ты? Но через стену они пролезть могут. Хорошо. Так, дальше мне нужен вот этот вот прекрасный электрический уголь. Подожди. Иди к папке. а меня никто не съел. О. Запитал это прекрасное дело. Хорошо. Сейчас ворота откроются, как раз, как я понимаю. Так, хорошо. А, я понял. Так, поехали, поехали, поехали, поехали. Оп. Так. Ха-ха-ха-ха. То есть я в эту штуку мог вселиться и открыть дверь. Но блин, не, не случилось. Так, как понимаю, те ребятки, те ребятки объявят на меня охоту 100%. Если они не сбежали еще. Нет, они здесь, сука. Так. Блять. Иди-ка ко мне. Ага, друг друга они так не бьют, хорошо Но они могут убить тем самым меня Хорошо, я понял Открываем дверь себе Возвращаемся в свое тело И сейчас отправим этих друзей Подальше отсюда Так, докуда у меня максимум тянется? Хорошо Сейчас кого-нибудь я поймаю Опа до свидулькина. И все. Так, лампочка она не разобьет. Хорошо. И до свидуля. Следующий. Опа. А да, что ты -то вверх тормашками-то как-то? Ладно, пофиг. В принципе, не страшно. Не успела убежать, бедненькая. Так, а та даже не, даже не старается вернуться Он, Видите, просто вот между тут Так, все, погнали Если что, мы быстро ее тело заберем Так, я понял Просто наверх куда-нибудь ее туда отправим И все, и поплыли быстренько отсюда Ну, вот так вот Простенько, да, фиг знаем, вдруг убьет Не, может быть, я и мог бы проскочить Но нафиг это надо так. Ага. Хорошо. Ч дальше-то я поплыл? Иди к папочке. Так. Открываю ворота. сразу же этой же выдры я поплыл дальше. Так, ладно, давайте нафиг делал. Близко-близко подплываем и забираем ее тело. Блять, она прям ко мне уже поплыла, тварь. Так, все, ран. А, ну да. Она даже прям ко мне поплыла. Ну я прям так и знал, что он захочет меня убить. Еще одна. Так. Так, хорошо, допустим. Ага. Ага. так у меня будет судя по всему одна попытка я понял О. так а могу ли я нарушить работу этой штуки а ага, тут есть крабы интересные так Они умеют прыгать, хорошо. Я так почему-то и думал. Отлично. А, блин, я же не смогу сейчас управлять. Давай, ладно. Делаем по-другому. Подплывем. Сразу ко мне, смотрите, наластырил. А, отлично. Лишить их жизни я могу, это хорошо. Ну что, ты пыталась меня убить, по-моему. Поэтому я попытаюсь убить тебя. Но они появляются. Мне это не нравится, если честно. Вообще ни капли Нет, это хорошо, когда э, Понятно, что невозможно пройти, но нужен скрипт К этой игре Который бы сто процентов Естественно Дал бы понять Что Как это сказать-то э, Ты скажи, я скажу Что все, что они больше не нужны То есть Вот я сейчас проскочу вот это, да, вот это вот Штуку, которая ломает все на свете Он не останавливается У него не хватает сиренок чтобы остановиться Ну, пока что хорошо, ладно Так, ладно, пока все не так плохо Так, теперь мы открываем, да? а я дурак, походу А, нет, подождите А, это проход для меня, я понял. Пацаны, вместе поплывем? Мне нужно будет пара подопытных, поэтому... Поэтому заходим, пацаны. Да не выходи ты, блядь. Иди сюда, бля. Да, блядь. Заходи, заходи внутрь, толкай его. Да что ж такое? -то. Так. Я понял. Ага. Так, не понял. А почему лифты не могу воспользоваться? Не понял. Бля, что-то я вообще не понял ни хрена. Вот, отлично. Все, хорошо. тихо тихо тихо хорошо хорошо так ух ты блять вот сейчас да я могу понять почему она появляется хорошо как -то. Так, вот здесь уже надо быть поаккуратнее. Ага. Блять, ебать я гений. А, все, отлично, ладно. Так, и что произошло? Не понял стой стой стой блять она появилась опять сука ебаный лифт блядь. я ненавижу за это сцену выигрыш. или я понял что я делал сделал правильный выбор да ладно Выясним, с ним значит все верно было сделано эм. подождите -ка. Может мне сюда крабом подняться надо, Получится ли вот только? Нет, не получится. Нет, вряд ли получится. Так, значит, что-то я еще не сделал. Хорошо. Да, блять, как же меня эта хуйня бесит. Ой-ой-ой. Ой, пизда моим ногам, да? Или он зашел все-таки нормально? Ну ладно, ладно. Так, что-то я, получается, еще не сделал. Да я понял, понял, что да, шо такое тупо. Да что ж такое-то? Первый раз вообще прекрасно прошел. Так, ну здесь делать нечего. Хорошо. Допустим. Так. Не понял. теперь понял. Бля. Или стоп. Или не понял до сих пор. Нет, подождите, я уже здесь был. Я что, игру сломал? Понятно. А, не, подождите. Так, Бля. Гадки похуячили. Так. Там некуда, хорошо. И тут некуда. Ни рубильников, ничего нет. Стоп. чего-то не понимаю а ебаный рот я кажется понял блять что я должен сделать так наконец-то до меня дошло так иди ко мне так есть тут ребятки иди сюда Как я долго до этого догад, до, до, до Это самое. Как долго до меня до этого доходило. Так, а мне нужно один или два, интересно. Потому что там два вентилятора. Ладно, в принципе, Блять. Сейчас мы это вот сломаем. Все, блять, он же тут не ходит точно. Так, ладно, я понял намек. еще один должен быть. А, понятно. Он уже, по-моему, того, да? А, ну, короче, ладно. Быстрее будет их по очереди, короче. Отправлять гулять. Так, я понял. Можно вот так вот, да. Все, потом мы поднимаем. Бля, ебать, я долго загадку эту разгадывал. Давай, упади мне еще. Сукин сын. Так, ты идешь обратно вот сюда. Ага. А, мне так стенка не дает переключаться, да, между вами. А так зато дает, бля. Надеюсь, мне одного будет достаточно, если честно. У него ж панцирь, типа, такой. Да, одного достаточно, это хорошо. Все, я поплыл, блядь. Долго не мог понять, что от меня хотят, если честно. О, прошел. По-моему, это самое тяжелое... Ага, понятно, движение до механизма. Так, по-моему, эти пиявки это самое. Убийственно опасно. Так, я сейчас включу? Вентилятор. Ой, пизда, пиявка. Так, не всем пиявкам, пизда. Хорошо. Так, ну если я сюда попробую, меня тоже затянет. Я просто хотел попробовать, мне было интересно. Так, а как быть дальше? Опять пиявку ловить, типа? ко мне ближайшие пизда мне да? или нет сейчас узнаем там уже будет видно в будущем так Присосется? да нет не трогает ах ты ж сука. пусает все равно тварь. Так, ну, у нее силнка, наверное, не хватит, да, сопротивляться этому этой силе? Блять, смотрите, да я герой. Да я герой просто, божечки. А, отключить этот вентилятор я уже, наверное, не могу, да? Так. Ну посмотрим, что, что этот рубильник делает. Не зря певок со своей стороны оставил, в принципе. Ага. Я понял. Ай-яй-яй-яй-яй. Но они, в принципе, могут, могут. Могут сопротивляться этой силе. Но тяжело, тяжело. Так, а так я уже не подымусь, да, наверное? Все. Подымусь. Понятно, не могу. Жаль. Ой, как жаль. Так, а выключить эту штуку я уже тоже не могу. Понял. И что я сюда пробирался, да? Не, ну в принципе, в принципе, можно за игру. сквозь они плывут как-то побыстрее Блядь, ну это реально читерство, но ну вот честно Прям максимальное Не, ну может быть так и должно быть Но ну я не уверен ни хера Блядь, я ведь реально тяну тя... Хуярю, хуярю Нормально, нормально, нормально Давай, давай, давай Ты сможешь, червь, я в тебя верю Отвечаю, очень сильно верю Пойду так он меня сожрать хочет Посмотри, что делает Ко мне бежит, блядь, меня съесть хочет. Так, хорошо, у нас тут есть червь, еще один червь, так. Ну, допустим, я могу за эту штуку. Ага. Так, идет сюда пиявочка, потому что он ее хочет съесть. Идет сюда машинка. Ты не хочешь чуть-чуть сдвинуться, блять? Да сам тебя подвинул, тварь. Так, подожди. Ага, ага. Э! Пизда, поймал. Отлично. Почему что его просто сбросить, а? Что мелочиться, да? Пошел. Ну вот и все. Да там пиявка, кстати. Так, а что там внизу? Чего? А что происходит-то? Ну я понял, я вижу. А что я ничего не могу сделать? Блять. Ну что происходит опять? Ну блять. Ну... Где я? Есть я где-нибудь? Я нигде себя не вижу. И отключить я себя не могу. Блять, да вот что это за хуйня? Блять, выход. Подтверди, сука. новая игра, глава, подтвердить бля, только не говори, что все заново, если все заново это будет пиздец, блядь, Отвечаю. а, фух, момент, с... блядь, момент с пиявками ну сука понял я, понял так, что мы делаем сначала, сначала включаем этот самый вентилятор ага Включили. Хорошо. Ну, блядь, еще другая пиавка. Меня сейчас будет жрать, блядь. Ну пиздец, она же меня сейчас сожрет, сука. Блять, отъебись, я тебя прошу, блядь. Сука, я вас всех загоню в смерть. Похуячили, похуячили туда, блядь. Суки. Сми, на смерть! На смерть я вам сказал. Похуячили, похуячили. Давай, давай, давай, давай. Суки, блядь. Всех, блядь, заставлю умереть. Блядь, чуть это не, за, не захавали быстрее будет вот так вот поступить, если честно. давай давай давай давай давай давай Так-так-так, пацаны-пацаны похуерили. Похуерила-похуерила, блин. Ай, не успел. Ладно, похуй. А, стопы. Э. Блять, а почему он думает, что я это вот этот наверху, блять? Скажите мне нахуй. Блять, меня это бесит, нахуй. Выход. Сердить. Почему он не отпускает? То есть, если я умираю каким-то игроком, то все. Блять, а столько времени получается просрал из-за этого бага, ебану. Так, все поплыли. Вот так вот. Близко не пойдем. Единственное, больше всего бесит тут факт того, что, блять, там все, все пивки. А, ну вот есть парочка пяочек. Одна сейчас точно сдохнет, вторая останется в Все, можно как-то как, -то, как -то сцену пропустить вот эту так. Бля, теперь у нее не хватает сил. Представляете, у нее не хватает сил. Я в шоке. Ладно, у меня на этой стороне пиявки есть. Честно, не очень понимаю, что они хотят. Блять, ну заебись. Еще одна минус пиявка. Фух, еле-еле-еле дотянулся. Так, не, подождите. Эту пиявку мы вот здесь оставим. Та пиявка пусть там будет. Эта пиявка пусть здесь будет. Вот так вот. Все, отлично. Сейчас она ее проворачивает. Хорошо. он еще одна пиявка залезла. Но это не столь важно. Зачем я сюда лифт пригнал? Так, берем пиявку. И все, у нее не хватает сил, представляете? Так, у, значит у этой... Да, у нее не хватает сил. Представляете? Так, значит, в этой логической цепочки свое прохождение. По другому, как говорится. Так. Ага, там не мешает стена. Хорошо. Значит, этой пиявкой. Ага, я понял. Блять, она умерла. А может и нет. Подождите, а почему? А, нет, у меня все нормально. Все как и должно быть, в принципе, да? Да, хорошо. Так. Этого я захватить не могу. И освободить не знаю как. Так, маленьких могу захватить? Так, не понял. А, я за, за маленького сейчас играю. Так, ну подожди. Ага. А, ну он высоко прыгать не может. Хорошо. А этот-то почему не прыгает? Не понял. Ни черта, конечно, не понял. Ну ладно. Так, ну это я обломать не могу. Ладно, хорошо. Отхожу куда-нибудь вот сюда. Зачем я это конечно Я так не понял. Пройти как-нибудь по-другому этот уровень, что ли? пока не очень понимаю зачем мне вот это вот все ну допустим ладно вот я иду сюда они его естественно боятся опускаю лифт и он съеб будет из лифта а не нормально, нормально. Так. Допустим. Но зачем? Он же не допрыгнет сюда. Не-не-не, будем падать. Я понял. Будем падать стопроцентно. Так, я понял. Идем ближе к краю. А почему? Потому что не вижу смысла, что-то вообще ни черта. Его это самое, как это сказать-то, так ронять. Его надо ронять вот там, вниз, сразу, блядь. Блядь. Так. Ага. И мелкий фото а съебаться решили, блядь. Я теперь понял, зачем здесь мелкие. На случай, если я ступлю, блядь. Бля, как быстро им пролетел. Ну ладно, сейчас загадочку дорешаем. Спасибо большое. Так. Ага, ага. Так, теперь главное к пиахке не подключиться. Есть, но Бля, ну пиздец. Так, ладно, могу ли я маленького уронить? Или, наверное, не смогу? Наверное, это без толку, да, это без толку. Да, как бы я не хотел. Так. на да, тоже верну. Так, хорошо. И чем мне делать, для теперь? не злипопытства. А, понятно. Сука! Единственное решение, которое пришло мне в голову, да потому что я все засрал, сука. блядь. В смерть, пацаны, пацаны, нам в ту сторону, пацаны, пацаны, плывем, плывем, плывем, плывем, да хоть кто-нибудь сюда, главное приплывите, потому что остальных я загоню умирать. Так, вижу пиявки, которые уже ко мне тянутся. Так, большое надо сто процентов сбросить вниз. А что с человеком-то делать, не пойму. Так, смерть. Да я сказал, блядь. Так, хорошо, если это делать до смерти, то все намного лучше, чем кажется. могу сейчас прочитерить нет жалко то есть сначала не знаю это был чит я думаю это просто ну возможность типа целая так а ч я заморачиваюсь да? туда слифтом Слив тут я и потом смогу подключиться сначала ты вот вентилятор так как я понимаю мне его сто процентов все равно надо будет бросить потому что это самое как это сказать -то? блин ну хватает он их все равно криво физдец. мне это не очень нравится <звы> так отплываем сразу в сторону потому что дальше я не знаю <звы> ну все он сломал хорошо и надо избавиться от пиявок Плыви наверх. Кстати, знаете, о чем я не подумал? Она же кушать может. Может. Может ли она перекрыть цепь? Ну так просто. Ага. Она его не кусает. И цепь она никак не сгрызет. Так, надо к нему подплыть, если честно. Надо понять, что с ним делать. Так, плывем наверх. явка будет не мешать, блядь. А, она будет не мешать. Стопудово будет. Так, стоп. -э. А, сюда я не могу подключиться все-таки. А, здесь цепь мешает. Ладно, тогда пофиг пока что. Так, и помочь я ему никак не могу, да? пиздец. А, блять, я думал игра сломалась. Фух. Ладно, правда не знаю, что делать. Может быть, да каким-нибудь способом, но благо не в этот раз. Так, ну поехали. И не вернула пиявку обратно Сука, улетела, блядь. Тварь Так, получается Я открыл себе проход Ну, если я правильно понимаю Слава богу, что они боятся света, блядь. А ну отъебись, тварь, блядь. Сука Так, я не понял, что-то здесь не так чего делать. Так, да, хорошо. Зачем мне лифт? Вот он, лифт. Хорошо. Так. Здесь стена. Просто из любопытства. Блять, вниз сюда просто, баный. Просто из любопытства сюда пошел, представляете? А время-то уже кончилось. Я до сих пор до... до фиг знает, чего не дошел. А, то есть краб, получается, упал туда вниз, куда я сейчас плыву. Сейчас. Давайте быстренько глянем. Я сейчас никаких загадок не будет. Блять. Сколько здесь всего? Здесь какие-то кресты, разломанные вещи. Карта-то как отдалилась, конечно. Чего тут только нет. И как это все сюда попало? Очень хороший, интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Все даже заросло. Ой, провода. А, мне стенки не дает. Так. А, вижу. Пачаны, Здар... о, Я поля. А ты че вылез-то, пацан? Так, не понял. Надеюсь, у меня не будет пытаться убить. Это долгое время. Отлично. Не, даже пытаться не буду. Сейчас только себе получше путь расчищу. Да ладно. Не хочет их грызть? Да ну опять какая-то фигня с игрой. Ладно, я понял, фиг с ним. Блять. Ладно, благо они быстро двигаются. Блять! А, не, не, нормально, хорошо. А, стопы. Блять, я сдох, да? Да. Ладно, дорогие друзья. На этом мы, наверное, закончим, да? Все, просто кое-что проверю. А, бля, ну здесь то же самое, в принципе. Ладно, побеждаем босса и идем кайфуем. Так, я пойду, наверное, в самый низ вот сюда. Так, а этот пацан защищает свою территорию. Ага. Так, ну эти пацаны быстро двигаются, поэтому не страшно. пока не знаю, зачем мне было прогрызать эту самую. Так, подожди. Ага. Так, надеюсь, меня не ебнет. Так, а ты чё опустился-то? И у меня увидел сейчас, да? И мне пизда. А, не, он просто отключил свет. И на меня так посмотрел. Ага, блядь. Ага, блядь. Так, допустим. Ну-ка, уйди-ка отсюда. Ну давай, блядь, быстрее, на. Да ты, блядь, ну нахуй мне так от сцены, ну я бы успел бы. Сука. Я же не могу сквозь эту штуку, блядь, телепортироваться. Ладно, я теперь понимаю, зачем мне это прогрызать хорошо. Спрятаться от него, блядь. Ну, допустим, просто ради чистоты эксперимента. А, ну я могу здесь плавать, да? В принципе, вообще похуй. Ладно, я понял. Поплыли туда. За мной следует твой, Смотрите, как умный. А, подождите. Вот я отвлек его внимание. Допустим, блять. Рыбка меня напрягает. Иди-ка ты вниз. Так. Допустим. А, все-таки я могу так, да, сделать? Хорошо. Так, сюда чуть, -чуть движемся. Потом сюда, потом вот так. Потом вот так. Да, блядь, плыви, сука. Ой, блядь. И вторую сразу зажигаем. Так. Зажег сразу две, допустим. Еще. Замкнуло Так, дальше что? Вот эти вот чуваки здесь не зря появились Так, быстрее, быстрее, быстрее Двигайся, блядь, пока он там не восстановился Блять, ты куда-то уплываешь-то? Так, пошли кородить его, да? И прям вентилятор у -у -у -у -у. Ну все, поплыл дальше Как я понимаю, мне нужна его душа Смотрите, смотрите, прям ко мне плывет Даже не думаю. А, у тебя ни шанса нет А, кстати, возможность из-за того, что туда червем поплыл Он подумал, что я это самое что я это я, а не я это не я. То есть душа-то там моя, но не моя. Ну, не, ну не думаю, конечно, что это так и было. Ну, блядь. Так, быстро смотрим, что там с телом. Потому что его там точно раску... раскурочило Нормально так-то. Выбираем. А -а -а. Он явно... Так, ну появляется портал. Это как хранители. Хорошо, я по камере мере понял, что все вот это вот, это как хранители. Но человек оказался умнее этих хранителей, за которого мы играем. Ну и, естественно, что? Правильно, блядь. Мы их убиваем. Ну, захватываем их тела. Некуда, наверное, наверх или налево. Сейчас доплываем до механизма, и как раз серия заканчивается. Отлично вообще будет красота, блядь. Но поплывем налево, ладно. Правда, не знаю, нам налево ли. Но мы, я как понимаю, со всех четырех сторон берем э, Вход То есть потом, потом получается крайний верх Если я правильно понимаю А, я могу свою душу отсюда вытаскивать вот Я уже и забыл, что я могу так делать В принципе, и все потоки ветра нам сейчас туда показывают плыть Хорошо Плыви Ну эти хранители, ну такие как Так понялось все сейчас, на это, ну, как бы можно, на самом деле это одна глава была, да, раз в голову. Утих, тихо тих, так вибрирует сильно приятно вообще. На удивление сильно приятно. Тр-тр-тр. Тр-тр-тр. Ух ты, блядь. Какого колбаси. Так, все, приплыли. Теперь мы ищем следующее пристанище. Так, ну в принципе мало что поменялось. Стилистика, конечно, красивая, но мало что поменялось. Да тихо-тихо, чуть так телепать-то? Правильно же плыву, да? Да, правильно. А то завершать, думаю, просто серию до подключения к этой штуке. А, вот! Душа Кракена. Вот. Все, я подключаюсь. И это душа Кракена. У нас, по-моему, еще одна потом остается. Сначала я как-то не задумывался, что за блядь. Так, а теперь уже понимаю, что в этот механизм... Не знаю, что это, веры, это же их вера, как я понимаю. Вот еще один, уже три из четырех, как я понимаю, правильно? Если сейчас, блядь, еще миллион покажут, будет, конечно, ошеломительно весело заниматься одним и тем же. Так, еще одна, точная. Раз, два, три. Их будет пять. Их будет пять. Или их будет четыре, и они все в вчетвером связуют одну. Да, еще одна будет стопудово. Стопудово будет еще одна серия. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для этого, Обязательно пишите комментарии. Вам не тяжело, а мне приятно. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.